Всем привет, друзья! Вы смотрите канал «Заработай в интернете» и с вами, как всегда, я его ведущий Артур Профит. Друзья, сегодня я хочу познакомить вас с еще одним интересным высокодоходным инвестиционным проектом от уже знакомого нам админа. И этот проект несколько дней партизанил, и вот сегодня он начинает выходить из тени. И, конечно, я решил поучаствовать в данном проекте, и сегодня я делюсь этим проектом с вами. Ну что ж, давайте сразу же перейдем на проект. Проект называется CryptoWell. Здесь мы можем зарабатывать 20% чистой прибыли к нашему депозиту всего-навсего за 24 часа. Минимальная сумма инвестиций на проект всего-навсего 7 рублей. На главной страничке у нас имеется калькулятор доходности, по которому мы сможем спрогнозировать наш возможный доход. Давайте им и мы воспользуемся. Например, я сегодня буду инвестировать в данный проект 2000 рублей. Соответственно, данная инвестиция позволит мне заработать на проекте за сутки 2 400, из которых 400 рублей будут чистой прибылью. Согласитесь, довольно таки неплохо. Все, что нам нужно, это положить деньги на депозит и уже через сутки забрать 20% чистыми. Идем дальше. Статистика в реальном времени. Давайте посмотрим. Зарегистрировалось здесь 1700 пользователей, из которых 1620 являются активными. Очень неплохая конверсия. Инвестиции была сделана на 470 тысяч рублей, а выведено было 289 тысяч. Также есть живая статистика по последним пяти вкладам, последним выплатам и предоставлен топ рифоводов. Поехали дальше. Почему клиенты выбирают проект CryptoWell? Во-первых, потому что здесь можно заработать много и быстро. Ежедневные начисления выплаты это всегда круто. К тому же выплаты производятся здесь в режиме инстант, то есть мгновенно по запросу. Ну и конечно тут есть партнерская программа, здесь она двухуровневая и составляет 6,3%. Благодаря партнерке также можно неплохо подзаработать. Что касаемо для моих партнеров по данному проекту, то конечно у меня будет предусмотрен 50% рэвбэк. Регистрируйтесь в проекте, открываете здесь свой депозит и я вам возвращаю 3% от вашего вклада. Но это еще не все, дорогие мои. По проекту CryptoVail у меня будет предусмотрена страховка вкладов для моих рефералов на сумму в 2000 рублей. Еще раз напомню, что собой подразумевает страховка. Если вдруг происходит так, что проект закрывается и кто-то из моих рефералов, не дай бог, остается в минусе, то я за счет страхового фонда смогу покрыть часть ваших потерь. Вот такие вот бонусы у нас имеются по проекту CryptoWell. Идем дальше. Проект работает у нас с популярными платежными системами, такими как Perfect Money, Pire, Kiwi, Advanced Cash и, по-моему, даже Яндекс Деньги проект принимает. Ну что ж, а теперь давайте перейдем в личный кабинет, посмотрим как же выполнен у нас данный проект изнутри, а после чего приступим к открытию депозита. Вот таким образом здесь все выполнено, сразу перед нами будет находиться информация по состоянию нашего баланса и нашим финансовым операциям. Как вы видите, у меня уже на балансе есть небольшая сумма денег, эти деньги мне пришли по партнерской программе. Люди уже начали интересоваться данным проектом и начали открывать здесь свои депозиты. Ну а нам же для того, чтобы открыть депозит, нужно перейти в соответствующий раздел, который на проекте называется «Инвестировать». Переходим в данный раздел, указываем желаемую сумму инвестиций. Выбираем платежную систему, с помощью которой нам будет удобнее переводить деньги на проект. Кстати, как я и говорил, Яндекс ⁇ Деньги ⁇ тут также есть. И помимо этого есть еще платежная система Bitcoin. И используя карты также можно сделать депозит. Но ну, а я сегодня буду использовать платежную систему Pair. Далее выбираем тарифный план и нажимаем на кнопку ⁇ «Пополнить». Затем нас перебрасывает на платежную систему, внутри которой, следуя стандартным инструкциям, мы переводим деньги на проект. Итак, друзья, мой депозит был успешно открыт 12 числа в 15 часов 17 минут на 2000 рублей. По моему депозиту мне будет произведено одно начисление, уже завтра, ровно через сутки я выведу с данного проекта 2400 рублей и заработаю здесь обещанные 20% чистой прибыли. Так что, друзья, следите за новыми видеороликами, которые выходят на моем канале, потому что о выводе средств с данного проекта я обязательно запишу соответствующий видеообзор. Друзья, ну если вам понравился проект CryptoWell, то ссылку для самостоятельного ознакомления и регистрации в нем вы найдете, как всегда, сразу в описании под данным видео. А сегодня на этом у меня все. Данный видеообзор подошел к концу. Всем удачи, всем пока, всем хороших заработков. Услышимся в новых видеообзорах.